Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Дмитрий Щерба, и я представляю компанию Асама. Мы продолжаем серию видео о водяных тепловентиляторах или водяных калориферах. Сегодня я хотел бы вам рассказать об, наверное, одной из самых удачных моделей, которые есть на российском рынке из достаточно большого количества производителей. Это модель калорифера VS1220. Производитель с Россия. Кстати, имейте в виду пятилетняя гарантия на это оборудование уже о чем-то говорит. В целом весь модельный ряд серии VS от Greers имеет очень... Хороший функционал, имеет очень замечательные технические характеристики. Обязательно, кстати, напоминаю, в каждом ролике, продолжаю об этом говорить, спрашивайте у продавцов, вот такие дилерские сертификаты. Безусловно, у Греерса все это тоже есть. Для того, чтобы вы могли подтвердить не только надежность вашего поставщика и быть уверены, в том числе, что вы можете обслужить это оборудование по гарантийному ремонту, если вдруг что-то случится, хотя вот этих их практически не бывает в ремонте и провести какое-то необходимое сервисное обслуживание в дальнейшем. Теперь приступим. Мы предварительно распаковали наш водяной тепловентилятор. Он имеет вот такую достаточно с хорошего картона упаковку, то есть можно не переживать, что доедет она из Москвы до Дальнего Востока в Калининград, то есть любую точку нашей необъятной родины. Итак, что было у нас в комплекте? Это вот такой водяной тепловентилятор, монтажная консоль или кронштейн, как хотите, можете называть, ну крепежные элементы, паспорт, естественно, с инструкцией подробнейшей, как его установить, какие технические характеристики, электрические подключения и прочее. И я специально сразу распаковал и установил э, рядом с прибором вот такой э, прибор автоматики, контроллер, который включает в себя функцию термостата э, и регулятора скорости. О нем я расскажу чуть по, чуть попозже. Но напоминаю, эта опция она приобретается отдельно, она не входит в комплект. Итак, наш э, водяной тепловентилятор. Э, Три основных составляющих. Кстати, наверное, правильнее было бы сначала рассказать вам о его технических характеристиках, а потом уже объяснить, чего он состоит. Итак, при температуре теплоносителя 90 на 70 градусов, то есть прямая подача у нас 90 градусов от котла, та вода, которая подходит к водяному калориферу, взята для проведения определенных данных по мощности, например, 90 градусов, обратная подача Та вода, которая возвращается в котел 70, вот при такой температуре теплоносителя, мощность данного прибора 21,4 киловатта. Несмотря на то, что он имеет очень небольшие размеры, я вам объясню, почему он дает такую мощность чуть попозже. Итак, производительность по воздуху, то есть сколько кубических метров в час. Этот колорифер прогонит через себя. Он прогоняет 2000 метров кубических в час. Это на максимальной скорости. С помощью как раз вот нашего контроллера, регулятора скорости, можно регулировать ступенчато его производительность. И минимально он может выдавать 700 кубов. У альтернативных и похожих приборов, у других производителей эти значения выше, естественно, выше уровень шума. Уровень шума также у этого кларифера небольшой, значит, потребляет он всего у нас 110 ватт, то есть, ну, фактически лампочка, это не так много, но вы будете экономить, и, кстати, экономику все можно просчитать, благодаря тем расходам и данным, которые... Я вам сейчас рассказываю. Дальше, класс защиты IP54, то есть пыль и влага, у этого водяного тепловентилятора она очень высока, то есть его даже можно в использовать и на автомойках люди устанавливают. Понятно, что очень нежелательно струю воды направлять на него, ну, в общем-то, этого можно избежать, я думаю. Но влаги он не боится. Теперь расскажем об его основных составных частях. В общем-то, первое, начнем с чего, это корпус. Корпус сделан из спинного полипропилена, да, он такого темно-серого цвета, имеет определенную какую пористую структуру чуть-чуть мягковат, да, но пористость она кажется так, естественно, там никаких пор нет, но во всяком случае, вот какая шершавость, если так можно сказать, или рельеф определенный на корпусе существует. То есть, на мой взгляд, это придает даже некий шарм этому водяному тепловентилятору. Соответственно, этот корпус, он очень долговечен, в отличие от приборов, которые предлагают другие производители на российском рынке. Обычно это пластиковые корпуса и металлические. Соответственно, определенное дребезжание, коррозия, там, выцветание и прочее будет, наверное, все-таки гарантирован тем колорифером, но, опять же, в каких средах они работают, но этот корпус будет самым долговечным. Есть вот такие желюзи. с помощью своих рук. Безусловно, вы регулируете поток воздуха куда вы можете направить поток нашего воздуха, теплого, уже согретого калорифером. Кстати, опустил момент эффективной длины струи. По отношению к другим производителям у этого аппарата, маленького аппарата, повторюсь, эффективная длина струи до 14 метров. То есть, представьте, на 14 метров он толкнет теплый воздух что является для такого класса агрегатов ну, очень хорошей характеристикой, поверьте. Соответственно, у него также есть у этого тепловентилятора медно-алюминиевый теплообменник. Медь меньше коррозирует, как вы знаете, со временем, алюминий используется для большей теплоотдачи прибора. Теплообменник двухрядный, за счет этого он как раз и выдает те 21,4 киловатта, о которых я вам говорил ранее. И стоит осевой вентилятор, импортный мотор польский, поэтому очень долговечный, в общем-то все хорошо здесь сработано, даже, ну простите, придраться не к чему. Пятилетняя гарантия, повторюсь, тому косвенно, но подтверждение. Нет, такой, нет такого гарантийного срока, который дают другие производители. Теперь о креплении, то есть вот такая у нас есть монтажная консоль, с помощью которой вы можете вешать прибор как на потолок, так и на стены, да, в том числе вертикально-горизонтально, пожалуйста, как вам удобно. То есть, вот правильное, скажем так, крепление на стену, вешается сам прибор, и вы можете двигать влево-вправо сам водяной тепловентилятор, разворачивать его, да, не демонтируя, то есть в любой момент подвинуть, да, с помощью жалюзи направить воздух, например, прижать его к полу. Чем этот еще консоль хороша, тем, что она, посмотрите, имеет вот такие определенные грани, то есть вы можете под определенным углом вешать этот аппарат, да, которые вам, в общем-то, нужно. Итак, паспорт, но здесь не буду рассказывать. Единственное, отмечу, что это очень хорошая инструкция, которая написана по делу простым, простым понятным языком. Имеет очень большую обширную базу технических данных, которые тоже могут потребоваться. Ну, в общем-то, здесь тоже все замечательно. Теперь, пожалуй, перейду к контроллеру, который, в общем-то, стоит по отношению к ларифе порядка 10-15%, но который я очень рекомендую приобрести как дополнительную опцию. Соответственно, здесь есть, понятно, Включатель этого водяного тепловентилятора, то есть не работает вентилятор, его можно включить там определенной кнопкой. Есть регулятор скорости вращения вентилятора трехпозиционный, то есть минимальная скорость, повторюсь, 700 кубов и 2000 Это максимальная производительность данного тепловентилятора. И есть термостат, соответственно, вы выставляете ту температуру, которая находится, точнее, которая вас будет устраивать и должна находиться в помещении, выставили там на те же 20 градусов. И чем хорошо этот калорифер будет отключать, точнее этот контроллер будет отключать вентилятор нашего водяного калорифера. И тем самым не будет теплосъема, хотя по тепломинику будет продолжать двигаться сам теплоноситель. Еще есть также у грирса так называемые двухходовые клапаны, которые как раз тоже будут экономить топливо нашего котла за счет того, что будет перекрываться подача теплоносителя, не только выключаться вентилятор, а еще подача теплоносителя будет перекрываться на подачу в наш водяной тепловентилятор. Котел будет, естественно, при перекрытом теплоносителе расходовать меньше топлива, и окупается такой двухходовой клапан, например, ну, где-то за три месяца, по моему подсчету. Также данный производитель предлагает опционально более сложную систему, автоматики, вплоть до программирования там, недельных термостатов контроллеров, также гибкая подводка метровая, причем из нержавеющей стали, с помощью которой будет достаточно удобно эти приборы установить. Ну, в общем-то, наверное, это основные комплектующие и дополнительные опции, которые можно приобрести и улучшить не только эффективность работы, да, но и упростить использование, то есть вы выставили, задали определенные параметры, о нем забыли, он все делать будет сам. В том числе, кстати, забыл сказать, что можно подключить даже датчик наружного воздуха. Итак, я вам рассказал о модели Greer's VS1220, которая, кстати, очень широко э, применяется и пользуется большим спросом э, в автосервисах, автомастерских, автосалонах, э, небольших производствах, складах, то есть помещения не очень большого объема, но, повторюсь, мощность 21 киловатт, она, в общем-то, является достаточно приличной. Поэтому такие приборы, несмотря на свою небольшую стоимость абсолютно, да, на рынке это одна из самых, кстати, низких стоимостей, Удовлетворят потребности ну, достаточно э, большого количества владельцев э, или там, директоров или работающего персонала э, на своих объектах. Это, пожалуй, все, что я хотел вам рассказать. С вами была компания Сама, и я, Дмитрий Щербы. Если вам понравилось видео, пожалуйста, оценивайте его. Подписывайтесь на наш канал. Если нужно подобрать вам водяные тепловентиляторы, также пишите нам на почту или звоните. Все контакты есть в описании к видео. И до новых встреч. Пока!